Фаберлик представляет. Мне 300 лет. Эликсир молодости. Абсолютная инновация лаборатории Фаберлик. Кислородная сыворотка молодости в ампулах. Гладкая кожа. Меньше морщин. Видимый эффект при первом нанесении. Платина не подвластна времени. Акция для новых покупателей.